Веневерниц приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. В студии Аделья Шамилова сегодня в выпуске. Казанский федеральный признан одним из самых привлекательных вузов. Кувийцкая нефтяная компания проявила интерес к разработкам КФУ. Киргизия переживает большие политические изменения. Казанский федеральный университет вошел в топ-3 по привлекательности российских вузов среди иностранных абитуриентов. Сколько иностранных студентов уже обучается в КФУ и какие направления подготовки являются самыми популярными, расскажет наш корреспондент. Тройку наиболее привлекательных для иностранных абитуриентов российских вузов вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов и Казанский федеральный университет. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова. По информации пресс-службы Россотрудничества в Казанский федеральный университет подано 2194 заявки от иностранных абитуриентов. Наиболее востребованными специальностями для иностранцев стали лечебное дело, экономика, международные отношения, менеджмент и юриспруденция. Как сообщил Единому информационно-издательскому центру КФУ директор Департамента внешних связей КФУ Андрей Крылов, в настоящее время общее количество обучающихся иностранных граждан в Казанском федеральном составляет 6657 человек из 94 стран. Это и большая работа сотрудников ДВС по привлечению, институты сейчас проявляют гораздо большую активность, выезжают в соответствующие, скажем, более для них привлекательные страны и проводят работу с школьниками, с выпускниками, объясняя, рассказывая. В первую очередь это, конечно, страны ближнего зарубежья. По словам главы департамента, в этом учебном году по основным образовательным программам на первый курс КФУ принято 1852 иностранных обучающихся. Скорее всего, эта цифра еще возрастет, потому что не все студенты успели доехать до места учебы. Адель Шамилова, Зуфар Галимов, Универньюз. Уже на протяжении 22 лет в Казанском федеральном университете собираются как известные, так и начинающие ученые, а также студенты-аспиранты. Их объединяет Международная молодежная научная школа, где они обсуждают вопросы конгерентной оптики и оптической спектроскопии. Подробности далее. фойе научной библиотеки имени Ленина Казанского федерального университета проходит регистрация участников. Все они приехали на 22-ю международную молодежную научную школу когерентная оптика и оптическая спектроскопия. В конференц-зале прошло открытие, где с приветственными словами выступил ректор школы Мигзюм Салахов. Вопросы темы оптика и оптической спектроскопии в последние годы очень много внимания уделяется вопросам нанофотоники, фотоники, самые перспективные такие исследования она играет большую роль для ученого. Это, во-первых, знакомиться с последними достижениями, когда есть статьи, потом встречи очень важны. В рамках школы обсудят перечень научных проблем, таких как атомная и молекулярная спектроскопия, квантовая теория излучения, проблемы квантовой оптики и другие. Свои доклады представят студенты, аспиранты и молодые ученые. А известные ученые выступят с лекциями. В этой научной школе я уже принимаю Участие начиная с 96 -го года. Ну, мы здесь проводим лекции и передаем опыт и знания молодому поколению. Доклады участников будут опубликованы в сборнике трудов школы. А лучшие молодежные выступления будут отмечены дипломами. Завершится научная школа 11 октября. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Самая маленькая из всех среднеазиатских республик Киргизия переживает значительные изменения своей политической системы. Так утверждает эксперт по стратегическому планированию программы развития Организации объединенных наций Алмазбек и Деризов. О том, какие еще темы затронул спикер на встрече со студентами, расскажет наш корреспондент. Казанский федеральный университет посетил с официальным визитом эксперт по стратегическому планированию программы развития организации объединенных наций Алмазбек и Дерисов. В течение визита у гостя вуза состоялась встреча со студентами Института международных отношений Казанского федерального университета, в рамках которой Алмазбек и Дерисов прочитал ребятам две лекции на тему политической эволюции в Киргизии в постсоветский период. А вторая тема затронула взаимоотношения Киргизии с Китаем. По мнению эксперта, эти темы являются достаточно актуальными по той причине, что на сегодняшний день в Киргизии продолжается трансформация политической системы и идут активные политические процессы. Вот, поэтому это достаточно такой, такая животрепещая тема для как для жителей Киргизии, для, так и для ее соседов. С учетом того, что вот последние события, когда Киргизия вступила в ЕАЭС, ее участие и как бы с новыми президентами ориентация более на по российскому направлению. В КФУ стало на одного ученого больше. Ученый-биолог Валериан Гаранин получил почетное звание ⁇ Заслуженный эколог Республики Татарстан ⁇ Подробности в нашем следующем сюжете. 6 октября в Зоологическом музее КФУ прошло награждение заслуженного эколога Республики Татарстан. Во время торжественной церемонии в КФУ звание Валерьяна Ивановича выручил министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков. Награда казацкому ученому присвоена за заслуги сохранения сохранении и приумножении природных ресурсов активную научную деятельность. Несмотря на свой почетный возраст, Валериану Гаранину 90 лет. Он продолжает трудовую деятельность должности инженера отдела позвоночных. Проводит экскурсии для посетителей, ведет исследования в области биологии. Валерий Иванович долгие годы посвятил как раз вопросам сохранения природного сообщества Республики Татарстан, изучению их. И воспитал целую плеяду учеников. Валериан Иванович – один из крупнейших отечественных зоологов, герпетологов, всю свою жизнь посвятил экологической отрасли. После торжественной церемонии Валерьян Гаранин лично провел экскурсию по залам музея для министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Диана Шилова, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универ News. Проекты ученых Казанского федерального университета по добыче нефти применят в кювете. Что предложил КФУ главной нефтяной компании в этой стране, узнаешь в нашем сюжете.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 Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Праздник творчества, буйства красок, ураган эмоций – все это лишь малая часть эпитетов, которыми можно описать прошедшую неделю для Елабужского института КФУ. Студенческая жизнь здесь буквально закипела, и причиной тому стал традиционный фестиваль «Смотр-конкурс первокурсников». Подробности прямо сейчас. В Елабужском институте КФУ состоялся фестиваль-смотр-конкурс первокурсников. На протяжении трех дней факультеты представляли свои концертные программы, раз за разом удивляя зрителей и членов жюри своими творческими находками и смелыми задумками. концертные дни подарившие всем участникам массу ярких впечатлений, стали подготовительным этапом к тому и самых ярких выступлений этой осени. 15 октября лучшие номера фестиваля будут представлены на галоконцерте, который пройдет в Елабужском дворце культуры. Адель Шамилова, Камиля Юрикова, Ильшат Ахмадеев, Универньюз. На этом все на сегодня. С вами была Адель Шамилова. До новых встреч.